друзья мои всем привет привет привет сегодня с вами так получается что у нас идут сейчас цветы и сегодня еще одно такое обработанное мной фото тоже картинка фотография из интернета обработанная в программке вот тоже прикреплю где-нибудь чтобы вы посмотрели как получается то есть как за идею можете взять, в принципе, и так нарисовать. А, так, цветочки у нас сегодня калы, я так понимаю. Я опять так особо не заморачивалась. Нашла красивые цветочки и все. Но похоже на калы, только красные. А, вот. Листочек у меня А4. Листочек не грунтованный. Будем писать маслом по обычной бумаге. Ну, как обычной. О, у меня бумага, я вот заказала, это не реклама, это так, показать вам. Вот такую я бумагу взяла. Брауберг А4, 200 грамм на метр квадратный. Фактура холст. Вот она так, так вот действительно как холстик. И брала я ее, вот я поближе покажу, если это будет видно. Не знаю насколько. Вот, да. Такая вот фактурка, как холстик. Брала я ее для пастели. У меня еще есть другой фирмы, тоже фактура холст, только более она такая кремовая. Это тоже как бы не белая считается. Но. Ни масляной, ни даже сухой пастелью, если я приобрела еще и сухую пастель. Вот, мне не понравилось на ней писать, то есть растирается как-то. Ну, мне не понравилось, как на нее, на эту бумагу ложится пастель. И будем мы ее тогда использовать под масло. Кстати, вот кто увидел, кто смотрел рыбака, да, такого смешного, чудного, рисовала, он тоже написан просто по бумаге. Там была, правда, крафтовая бумага, но тоже просто по бумаге даже не грунтованной. Мне понравилось писать, так, конечно, какие-то такие растяжки на бумаге не сделаешь, она быстро впитывает да, в себя. Но в какой-то степени и классно. То есть мы можем уже на, на подсохшем, да, недолго ждать, там, пока масло высохнет, а краска впитывается, и более комфортно уже сверху работать. То есть, ну, как бы, и, и имеет место быть, в принципе, и по бумаге писать. Но такие работы, конечно, лучше хранить в рамочке, под стеклом. Вот. На А4 формат рамочки продаются... Какие хотите. Вот, то есть, это на, ну, не проблема найти. Вот, ну и давайте, в принципе, меньше будем болтать и больше будем делать. Да? Наметим обычный простой карандаш, я возьму, и намечу наши цветочки. Так, вот верхний цветочек у меня... А, э, рисуночек у меня, которая, да, фотография, она более такая, как обрезанная, у меня более А4, более вытянутый формат. Ну вот, будем как-то э, размещать, чтобы они у нас тут помещались. То есть верхний цветочек, пускай у меня будет где-то вот здесь. Так, и будет он у меня, ну вот примерно вот до сюда, пускай. Пока примерно так. То есть, ну вот смотрим, где-то половина, да, ну до половины, где-то вот он доходит, да, даже чуть-чуть выше, если так поделить, чуть-чуть выше. Это вот уже вот это основание. А, и если его примерно пополам поделить, то это будет вот эта чашечка, да, а это уже сам цветочек. И вот я намечаю, здесь тут у него такая вот форма, здесь вот сюда, вот он изогнут дальше здесь вот такая вот прям как дуга да такая и вот я вот смотрю где-то какие изгибы у цветочка то есть пытаюсь это показать здесь вот как-то вот интересно вот так вот изгибается так здесь вот как-то сюда так и вот как-то так вот он идет вот вот этот краешек лепесточка он чуть-чуть отогнут и на него попадает свет здесь тоже небольшой такой блинчик будет дальше вот этот листочек он идет вот вот вот сюда вот сюда, немножко здесь, потом он вот так вот изгибается, то есть он как закручен в стаканчик, да, как а, раньше кулечки с семечек делали, то есть он вот так вот скручен примерно, примерно так же. Так, вот тут он изгибается и идет вот сюда в основание. Так, а здесь у нас идет этот стаканчик, он такой вот, вот так, чуть-чуть здесь основание под наклоном. Здесь тоже такой просвет, и вот так вот он будет. Вот таким образом наметили мы один цветочек. Следующий у нас вот сюда, да, наклонен. То есть этот такой немножко попроще. Вот отсюда. И будет он у нас куда-нибудь вот сюда приходить пускай. Такой вот дуга такая, широкий изгиб. так вот так и вот сюда вот уголочек лепестка приходит этот у нас как бы вовнутрь заходит а этот сюда вот край такое какое-то получается кривенькое сердечко что-то такое Вот такой. Здесь еще есть такой, выглядывает вот этого же лепесточка, наверное. Такой вот уголочек, краешек небольшой. И обязательно здесь я покажу вот это вот желтенькая, тут здесь мы, если видим стаканчик, он как бы кверху, да, смотрит, то здесь он повернут немножко на нас, а, это, наверное, не лепесточек, а вот вот этой ножечки чуть-чуть видно, этот повернут на нас, и то есть углубление мы видим, а углубление, если посмотрите, да, на образец, он желтоватый, и вот немножко здесь вот этой желтиночки мы видим, то есть вот я вот как-то вот так вот покажу, немножко здесь и намечу вот и вот тут вот лепесточек он будет немножко вот так вот поменьше разворот виден чем там и вот этот вот цветочек он у нас как такое тоже кривенькое сердечко начинаю отсюда. Поворот. Вот сюда он приходит, вот где-то так. Ну тоже красиво делаем, да? Его такие вот ну, ломанными такими линиями. Так, здесь он у нас вот сюда поворачивает. Ну, похоже, правда, на сердечко. И вот так вот такое здесь а, намечу вот эту глубину куда он там у нас будет уходить то есть там у нас мазочки пойдут а, как бы вот здесь уже вот так да а здесь как бы ну будем поворачивать туда вовнутрь и вот здесь виднеется такой небольшой вот этот их а, пестик желтый Здесь, кстати, тоже можно немножко его наметить. Он виден. Дальше. До стебелечка мы сначала прорисуем вот эти листочки крупные, которые на переднем плане видны. А, то есть вот здесь какой-то кусочек листочка, даже не полностью он. Да? А, дальше вот здесь какой-то такой крупненький. Ну Вот так прогну его. Вот здесь как-то и пошел он куда-то туда пошел. То есть они такие зеленые пятна разные разных цветов, да, такие зеленые пятна. Тут чего-то добавлю. Дальше у этого у нас еще немножечко. Вот здесь вот эта вот ножка видна. Вот прям совсем совсем чуть-чуть видно и там листочек закрученный и вот эти стебельки у них довольно такие такие вот а, толстенькие у этих цветочков вот наметили один а дальше от этого вот серединка да вот где-то вот здесь выйдет стебелек тоже с небольшим наклоном ну здесь понятно да где вот такой вот толстенький вот он пойдет сюда и где-то чтоб он не касался вот этого да куда нибудь вот я его сейчас изогну пускай вот сюда придет вот таким образом то есть видите я уже немножко поменяла Дальше у нас вот тут тоже лепесток, ой, листок такой большой, очень-очень большой. Но он вот, если посмотрите, да, на картинке, он начинается прямо от носика. Но как ну как-то, не очень. Я начну его чуть-чуть выше. Вот тут вот он будет светленький, а здесь он будет, ну примерно где-то вот, ну вот здесь, чуть-чуть ниже вот этого уголочка. То есть, здесь он вот так красиво изгибается, потом вот такой поворот, дальше еще поворот. То есть, такой какой-то интересный, и вот он куда-то сюда приходит, куда-то туда. А серединка, вот его черточка, вот эта средняя, да, прожилка, она видна слегка, вот где-то она вот здесь тоже не делайте ее ровную листочек он изогнут все-таки такой здесь и вот у него будут вот эти вот вот этой центральной там возможно покажем а возможно просто мы их пятнами сделаем я еще пока не знаю еще такой конкретно виден листочек вот здесь красивый. Тоже пусто, да, вот у нас как-то вся композиция сюда сместилась. И вот этот листочек, он как раз здесь будет сейчас, ну, как бы в тему. Центральную его прожилку намечу сначала. Вот куда-то вот пускай сюда он идет. Дальше вот здесь он он тоже такой интересный изогнутый как-то вот так а потом как-то вот сюда такой с такими какими-то прям складочками идет. вот такой какой-то с одной стороны и там он закрутился мы его не видим начинаем где-то вот отсюда то есть вот сюда он в цветочек упирается. И где-то, где-то, где-то вот здесь он выйдет. То есть вот такой вот. А здесь тоже внутри тут тоже такая масса листьев. Там их толком даже не видно. Вот здесь только я вижу что-то похожее на вот такой листочек. Ну а здесь что-нибудь что тоже такое покажем пятнами зелеными. И рядом с этим у нас еще один выходит, тоже такой закрученный. Вот я его вот сюда намечу. Вот так. Потом он сюда закручивается. И вот сюда вот куда-то уходит. Вот таким образом и тоже здесь как-то вот так и вот сюда куда-то уходит ну, то есть что-то такое здесь немножко тоже какие-то вот э, видны но это можно в принципе и потом показать здесь такое вот темное место то есть вот пока все по нашим цветочка так вот обведу пожирнее если не видно то есть видите я особо не стараюсь их там каждую прожилку каждый этот момент вырисовывать так вот показали, наметили. Итак, кисточку я буду использовать синтетику. Такая слегка наскошную Разбавитель двойник. У меня здесь намешано, по-моему, лак Дамарн. Это давно-давно смешивала. И, по-моему, масло. Ну, то есть, такое что-нибудь жирненькое. Растворитель, который у спирит, не особо подойдет, потому что он сильно будет высыхать, впитываться, как бы, ну, у нас и так бумага, да, тянет. По красочкам, белила титановые, с прошлой работы я с палитры счистила лимонка, желтый средний, коричневый марс, это темный, оливковую взяла, красный темный, взяла так как он у меня лежит без дела сегодня так вот буду то что давно да не пользовалась не работала буду их надо же куда-то охра желтая королевская голубая тоже с прошлых работ просто перенесла сюда может понадобится может нет турецкая голубая и цируль, он тоже лежит у меня без дела вот сегодня я его куда-нибудь задействуем то есть вот такая сегодня палитра индиго индиго наверное, не понадобится мне сегодня какие-то темные оттенки я лучше смешаю зеленый с красным вот как-нибудь коричневого можно добавить и начну я пожалуй с фона верхней части вот здесь в уголочке я вижу какой-то такой фиолетоватый оттенок вот я возьму ну давайте попробуем э, смешать цирулиум и красненький цирулиума побольше и вверху у нас вот такой фиолетовый туда же белилок такой грязно-фиолетовый оттеночек получается выше не могу показать вот так течет зеленая так сейчас я протру и вот так покажу вот вот такой вот грязно-фиолетовый скажем так и вот в этом уголочке я немножко вижу этого фиолетового чуть-чуть но мы помним, да, что как бы не оставляем мы этот фиолетовый в одном месте. Где-нибудь нам его тоже нужно нанести. Ну, давайте где-нибудь мигнем вот здесь. Хотя там, вот он в одном углу, я его вижу. Вот. Даже вот мне кажется темно очень, я возьму белилок и сверху его чуть-чуть еще вот кое-где. А, так вот пройду, добавлю белилок. Легонечко-легонечко. Вот синтетика как раз таки она не дает нам делать какие-то такие пастозные маски. Она больше выглаживает. До этого у нас такие пастозные работы были, акрилом, маслом. А сейчас будет такое гладенькое письмо. Ну и дальше, что я вижу сюда? Я вижу больше оттенок такой типа турецкой голубой. Вот я беру турецкую голубую, туда же немножко лимонки. И с белилками это дело. Чуть-чуть белилок. Вот что-то такое. Вот зеленовато. Вот зеленовато-голубое. Еще немножко белилок. То есть, опять-таки, помним, да, то, что у нас цветы красные. Ну, на этом светлом фоне они в любом случае будут видны, да? Но мне хочется, чтобы такой вот был все-таки фон здесь нежный. Вот так прохожу. Обхожу. Где-то вот возьму в сторонке, добавлю немножко лимонки. То есть, чтобы интересные были пятнышки, да, то есть не было чтобы такого скучного, вот оно, ну скучное пятно, да, вот неинтересное. Хочется чего-то здесь такого, в основном будет преобладать у меня здесь турецкая, да, но и каких-то вот интересностей тоже хочется. То есть не оставляйте таких скучных пятен. Где-то вот даже возьму, этой же кисточкой зацепила чуть-чуть вот цирулиума, да, более голубее, таких вот оттенков. Ну, все такое. И вот а, легким-легким таким вот а, движением, вот где-нибудь так вот заходим на, эту, на этот фиолетовый оттенок, чтобы как бы получить нам такое вот, не резкое, чтобы граница была этого а, турецкой, да, с фиолетовым, а что-то более, так вот, вскользь, как бы поверх прохожу, и вот получается такое более мягкое, как говорится, касание, да, цвета к цвету. То есть вот этого голубенького. Сюда возьму чуть-чуть уже добавлю больше цирулюма. Уже мы опускаемся сюда ниже, да, в букет сам. И, как бы, логично там у нас потемнее будет. Вот таким образом. Где-то можно прям вот чистый циролиум набрать немножечко. И где-то вот слегка, легонечко-легонечко так вот коснуться. Где-то какие-то черточки более... Темные показать ну так вот немножечко чтобы не было это прям очень резко да вот какие-то такие темные пятна понежнее дальше опять у нас здесь тут турецкая такая разбеленная периодически вот в свой разбавитель я окунаю кисточку здесь потеплее такой более солнечный оттенок с лимоночкой окунаю в разбавитель потому как суховато идет кисточка ну смотрю чувствую да у меня она сухо идет и вот добавляю где-то фиолетовый можно вот так раз добавить какой-то зелености <coughs> и чередую вот гол, более голубее здесь тоже то есть в этом светлом таком вот желтеньком пятне я периодически меняю и добавляю что-то а, поголубее, что-то пожелтее. Желтый пока я использую только лимонку. И в этот уголок у нас уже идет потемнее. Добавляю оливковый. Вот я добавила сюда же в этот цвет. Чуть-чуть вот зачерпнула оливковый. Ну, либо можно какой у вас есть, зелененький, темный, что-то травяная, к примеру, тоже подойдет. Кисточку не протирала, вот видите, и турецкая выходит из кисточки. где-то на фиолетовом вот так тоже прохожу легонечко вот здесь у нас листочки вот эти они темные в принципе будут поэтому около них можно немножко светлых каких-то оттенков проложить чтобы их лучше видно было Вот чуть-чуть зачерпнула вот этого лимонного, да, чтобы где-то такое потеплее изменить оттенок, сделать. Вот здесь вот пока не забыла, у меня между листочками тоже такой вот просвет, типа как вот турецкая, да между листочками вот тем самым они будут разделяться и вот сюда вниз у нас уже оттенок оттеночек становится более такой вот цирулиум смешала с оливковой такой какой-то синий зеленый Вот такой оттеночек добавляю. В светлый оттенок заходим вот опять-таки легонечко-легонечко как бы перемешивая. И вот просматриваю, где я еще вижу такие вот темненькие. Ну вот до сюда вот точно он доходит. Где-то возьму более синенького такого прям. То есть тоже меняю оттенок. Где-то более он зелененький, где-то более синенький. Где-то вот прям вот этот смесь с турецкой беру. То есть мы идем, затемняем, да, но в этом темном где-то у нас тоже появляются какие-то более светлые окошки, да, чтобы было это интересно. Очень красивый зеленый будет, если добавить в него коричневого. Немножко. Так, окунаю еще в разбавитель, вот чувствую, что сейчас у меня красочка идет суховато. И здесь, в принципе, у нас уже идут листья какие-то темные. Вот я смешаю зеленый с коричневым, получаю такой темный-темный цвет. И вот смотрите, друзья, вот этот листочек, который мы прорисовали, ну как кусочки листочков, да, вот этот, этот на переднем плане, они у нас, в принципе, такие довольно такие светлые. И чтобы их подчеркнуть, вот темный цвет, вот этот зеленый с коричневым, я провожу вот здесь, как-нибудь тоже так не совсем уж прям ровно какими-то такими направлениями, что у нас там куда-то э, идут листья. Где-то здесь возможно там листочек идет. Ну тоже даже не листочек, а может какая-то тень между листочков. То есть какие-то такие пятна покажу. И также там более светлое, что-то типа зеленое с лимонкой вот смешаю. Что-то более такое вот, видите, лимонка и вот этот зеленый что-то более яркое. Но не вот такое яркое. То есть здесь оно у нас уже там как бы в тени. То есть различ, различных... То есть, как, как сказать, каких-то четких очертаний листьев здесь мы не видим. Просто создаем такое, как бы, свет-тень, свет-тень. Вот так вот, чтобы было понятно, да? Коричнево-зеленый, тут какие-то что-то такое. дальше лимонка зеленый турецкой можно сюда белил вот такой вот какой-то оттенок получается ну тоже для разнообразия то есть видите такой вот уже совсем другой получается где-то вот здесь вот таким образом Беру просто белила на грязную кисточку. Вот пройду здесь такими мазочками, покажу какие-то блечочки на листьях. Дальше, теплый, вот этот зеленый. Ну, вот этот только уже с белилами на кисточке были. Вот, нанесу его. Также там может быть, вот беру зеленый, да, вот тут такая прожилка видна, и, и какие-то тут части этого листочка можно затемнить, а какие-то наоборот, вот лимонка, белила, кисточку не протираю. Более потеплее какие-то участки. Этой кисточкой беру белила. Тут прям какой-то такой светлый бличок на листочке. Ну, то есть, создаю такие пятнышки интересные. Цирулиум зеленой Сюда вот... Добавлю что-то такое вот. Чуть-чуть потемнее, чтобы у нас этот листочек выделялся. Вот тут между стебельками. Здесь более оливковый цвет, почти чистый. Здесь тоже очень такое большое темное пятно оливковое с коричневым. Прям возьму. И вот сильно не вымешивала. Где-то, видите, мазочек ложится более оливковым, где-то более коричневым. здесь большое темное пятно особенно вот на границе вот этого светлого листочка дальше можно сюда чуть-чуть посветлее вот так вот их растушевать Каким-нибудь светлым, типа турецкой, с белилами. Вот тут вот какой-то кусочек листочка. Вот показать можно. Ну, тоже так не особо четко взять его потом и размазать, чтобы он таким пятнышком был. дальше вот я еще не делала возьму-ка я э, другой цвет сделаю зеленый да э, в нашу оливковую добавлю охры видите такой получается более теплый оттеночек и вот им можно где-нибудь вот тут какой-то листочек показать так, вот здесь Вот тоже взяла сейчас мазочек зачерпнула зеленого вот тут зачерпнула да то есть чтобы даже не перемешивала и вот захожу сюда вот здесь светлый да у нас листок то есть нужно что нибудь потемнее добавить вот взяла чистую зеленую оливковую чтобы он не потерялся коричневый зеленый вот эту сразу намечу лепесток листок листок тут и тоже края его так смажу слегка чтоб он у меня прям не был на переднем плане, да, то есть он у нас не главный герой. Ну и вот эти листья, да, давайте покажем, уже сделаем полностью весь такой фон наш, а потом приступим к цветам, раз мы по зеленым пошли, чтобы красный пока не брать. Зеленый оливковый, вот можно с лимонкой, даже лимонки побольше. Вот здесь у нас такой вот на переднем плане листочек, да? Вот эта часть его у нас попадает на свет. Вот сюда куда-то идет. Даже там такой вот есть белесый оттенок то есть я беру белила в этот турецкий вот что намешано здесь на палитре и вот таким вот то есть тепленький остается и еще добавляю каких-то таких вот более светлых плечочков и вот так вскользь сюда вот он идет И ниже опускаемся мы уже более таким темным. Я так полагаю, что он где-то центральная вот эта прожилка, она у него где-то вот здесь идет. То есть к ней, естественно, ну как вот все да, направления идут. То есть и здесь у нас где-то они вот так вот. таким вот образом и внизу прям вот зеленый с коричневым какой-то такой листочек мы с вами создали вот я тяну эти мазочки показывая как бы направление его еще я вот смотрю мне кажется не хватает мне вот этого а, белеса белесые турецкие да вот эти вот оттенки Кое-где в темном, там чуть-чуть такими как проблесками есть. Вот что-то такое. И вот этот тоже нижний сейчас с вами нарисуем. Лимонка с зелененьким вот сначала тоже. Нанесем такой оттенок. Дальше беру э, зеленая оливковое с коричневым. Такими вот пятнышками. И турецкая с белилами. Прям белила-белила. Чуть-чуть лимонки можно, чтобы он так слегка зеленил. Вот кое-где тут тоже такие вот проблески есть. Кисточку где-то носиком работают. То есть тоже вращайте, как бы, не только вот плоскостью. Да, если тонкую линию надо провести какую-нибудь там. Мазочек. Прям вот торцом, да, вот так кисточки. Так, вот здесь у меня вот так как-то там. То есть что-то такое, какое-то создали движение. Ну и вот этот давайте тоже сделаем. А, турецкая наша с белилами, с лимоночкой, с капелькой. Таким цветом. Вот тут у нас так побольше лимоночки. Вижу, что сливается вот здесь. Дальше, такие белесости есть еще на нем, вот здесь, около, где он касается, с самим цветком. Вот так. С этой стороны сделаю, добавлю больше белью вот сюда. И здесь он так вот Пятна по всему листочку. Вот направление, видите, ставлю, как у нас расходится. Здесь более потеплее. Добавляю лимоночки. Оттеночек потеплее. Более желтенький. И вот расставлю, не буду я повторять, вот как там, да, каждое пятно. Вот я вижу, что они разбросаны то там, то сям, да, более теплые пятнышки. Но их, в принципе, меньше, чем более таких вот теплых, да. Даже я там вижу, вот охру подмешаю к лимонке, вот сюда вот к турецкой. Ну вот что у меня тут уже каша-малаша на палитре, да, такая вот вот с этого края даже такие вот более теплые вижу оттеночки то есть вы тоже когда рисуете не зацикливайтесь никогда вот прям каждое пятно перерисовать главное в процессе рисования чтобы вам вот нравилось чтобы в итоге получилось Наслаждаться вот то, что сейчас вы делаете. То, что сейчас на холсте происходит. То есть, чтобы вам нравилось. Не ожидайте от себя чего-то. Какого-то, знаете, результата. Как, к примеру, я с лошадью всегда жду какого-то результата какого-то прям шедеврального коня, он мне никогда не получается вот это что-то из того разряда, что видите, коричневый зеленый темных пятен то есть, а когда вот не ждешь ничего и рисуешь, кайфуешь получается намного все это красивее и результат естественно нравится потому что вы себе не запланировали чего-то да а просто работали и наслаждались процессом зеленая с лимонкой то есть тут такое темное пятнышко ну как бы <coughs> не сильно много его и вот мазочки я сюда вот вот этой центральной веточки. Но она тоже у нас там как бы есть. Но ее вроде как бы и нет. Она, то есть, там не сильно читается. Зеленый с лимонкой. То есть, и вот где вот я нанесла вот эти пятнышки, да, вот пятно большое, такое вот турецкое, да. Ну, я вот его раз, и где-то там... Подразобью, чтобы это пятно стало, как будто смотрелось бы маленькими пятнышками. То есть разбиваю его какими-то другими оттенками. И вот уже оно подсохло. Видите, как быстро. Более темненьким здесь тоненькая такая каемочка. Вот так аккуратно носиком я... прохожу белилки турецкая здесь еще даже вот так вот высветлю немножко и вот светлых пятнышек еще где-то поверх поставлю Там вот есть прям такие, видны как бы дырочки, как будто листик, знаете, какая-нибудь гусеничка там погрызла. Такие есть пятнышки. <coughs> вот. Дальше вот эти два листочка. Опять-таки здесь я начну турецкая с белилками. Вот здесь есть даже еще больше белилок. Такой вот светленький оттеночек. Ну, тут мы центральную, да, вот эту вот прожилочку видим. И вот от нее вот так вот в стороны. Вот, вот здесь немножко. Где-то здесь легкий такой блечок. Дальше уже идем, добавляем желтенького. немножко дальше оливковая с лимонкой такими вот носочками довольно таки темный цвет здесь у нас И сглаживаю их. коричневый с зеленый. И вот сюда он куда-то этот листочек уходит желтый с охрой этой же грязной кисточкой вот набираю добавить здесь просто другого оттенка, чтобы таким вот скучным темным оно не было у нас с зеленой, вот тут между ними просвет фона. Так его же чуть-чуть сюда. Да и сюда можно мазнуть чего-нибудь такого. И следующий вот этот э, листочек, тоже примерно как этот. Очень они похожи. Вот белила с турецкой, да, вот смотрю, где у меня там вот. Вот здесь где-то такое пятнышко светлое. А вот тут какое-то немножко здесь можно. Темный фон, да, и светлый кончик листочка, он хорошо будет смотреться. Вот здесь можно светлого. И дальше уже я иду через лимонка с желтым. Какие-то такие вот оттенки. Так вот он как-то интересно закручивается. Дальше зеленый, коричневый. Центральная эта линия подчеркиваем. Ну, вот какой-нибудь такой пускай будет. Дальше, пока вот темно, я теперь беру красный и зеленый. И вот он вроде бы получается такой коричневый, но все-таки не такой коричневый, как вот если взять в чистом виде. И я намечу вот так вот стебелечки. Тоже сильно не выцеливаюсь. Там какую-то идеальную ровность им не придаю. Пускай они такие, видите, линия, да, не под линейку. Вот. Вот в этот добавила больше зелени, чем красного. Оттенок стебелечка уже поменялся. Ну и здесь тоже пускай этот же цвет будет. Если сильно они так вот прям сливаются, да, к примеру, здесь затемнили очень сильно. Ну, у меня-то они читаются, но покажу все равно. Берем турецкую с белилками. Кисточку делаем вот так вот тоненько, да, чтобы краешек тоненький был. И вот можно где-то, к примеру, блекануть, да, там по стебелечку, где-то там свет падает. Вот так, как бы, его немножко очертить. То есть, тем самым вы показываете, что, ну, подчеркиваете стебелечки сами, чтобы они были видны. Ну, это в случае, если вы перетемнили, да. И, как бы, ваши стебелечки. Стебельки становятся более читаемые. Вот, я хочу все-таки вот там темно, да, а я хочу что-то вот зелененький, стровяной, вернее, желтенький, желтенький, стравяной. И хочу кое-где вот, знаете, вот так вот. Не ровной линией, а как бы лодочку рисуем вот так вот. Стебелек же круглый, да? И если мы будем ровные линии проводить, это будет... Не будет вот этого цилиндрического стебелька. А вот когда лодочкой, он нам как раз-таки дает такое вот понятие, что у нас это что-то такое вот кругленькое. И вот кое-где я вот так добавлю вот этого желтовато-зеленоватого такого оттенка на стебельки, чтобы было поинтереснее. Даже вот сейчас попробую лимонку с белилками смешать такой желтый светлый. И не везде, а вот где может свет попадать более ярко. Вот здесь, к примеру, вот здесь немножко может попадать, там уже в тени, да? Ну, здесь даже, наверное, и не стоит. Может, чуть-чуть вот так вот. Вот. И уже как бы, ну, да, непростые какие-то темные палки у нас. стебельки, а уже что-то такое поживее, поинтереснее стало. Так, ну и а теперь давайте, собственно, к самим цветам приступим, когда у нас уже листва вся готова. Возьму я красненький. Так, разбавитель красненький. И будем сверху двигаться вниз, да. Сначала верхний прорисуем. Чистым красным я сейчас вот закрою цветочек. Захожу чуть-чуть на фон, чтобы мой вот этот карандаш не было видно. Даже вот этот светлый участок, все пока закрываю красным. Нет пока ни света, ни тени, ничего. И вот здесь вот эта чашечка наша. Так. Сюда. Чуть-чуть, мне карандаш виден все-таки через красный, поэтому как бы я э, не теряю рисунка, да, я могу ориентироваться. Дальше кисточку протираю, э, беру лимонку и вот пока он еще тут подвижный этот красный, я вот здесь добавлю более такой вот он желтоватый. вот так снизу вверх как бы растушевываем даже даже немножко вот чистую охру беру уже более густенько так накладываю потому что красный подмешивается вот такой Пускай теперь чуть-чуть впитается. А я возьму красный с коричневым. Где-нибудь в сторонке смешаю. Чтобы получить такой вот темно-темно-красный для теневых участков. Вот видите, темно-темно, красно-коричневый даже такой. И вот здесь у меня есть темненький. Чуть-чуть видите, такая тоненькая каемочка, как бы темненькая. Дальше вот этот лепесток вот уже она почти впиталась, он у нас попадает э, в тени, получается. Вот он довольно-таки такой темный. Вот он отсюда идет и сюда. И постепенно вот он в охру переходит. И также вот вот эта чашечка, лепесточки, они отгинаются да, сюда. И где-то тут вот ä, падает тень. Тоже есть теневые какие-то моменты. Вот так вот оттенили. Чуть-чуть в разбавитель окунаю, чтобы густо так вот у меня красочка не ложилась. Дальше вот этот вот изгиб я вижу. Там такая вот тоже тенюшка присутствует. Немножечко. И так, коричневого еще чуть-чуть. И вот здесь у нас чаша, она вот туда идет, да, то есть здесь тоже такое вот. Если здесь лепесток, он идет на просвет, он более светлый, то сюда он уже начинает вглубь поворачивать, вот туда мы его, мазочки, направляем в середину чаши, он становится потемнее отсюда сюда вот такими вот мазочками показываем направление что он у нас вот туда идет вот, то есть вот так вот да вот сгибается делайте какие-нибудь а, мазочки такие изящные дальше здесь у меня вот стаканчик уже чуть-чуть а, красочка и я беру лимонку с белилками и здесь вот кое-где есть такие вот пятнышки, более светлые, желтые. Вот так. И вот желто-зелененький какой-то у меня тут есть. А снизу даже вот эта охрочка, она отдает такой... легкой зеленцой вот такой вот где-нибудь тоже в сторонке я намешаю красный этот с белилами сейчас я его отковырну себе у меня уже красный давно лежит и поэтому у меня уже очень густой красный с белилами Он такой розовенький видите? розовенький получается сейчас я вот посмотрю может еще добавлю белье но ну, наверное достаточно сильно не надо так вот здесь у меня до да, лепесточек отгинается и вот идет свет здесь и вот здесь немножечко тоже есть такой вот блечок Дальше вот здесь тоже вот так как бы суховато я прохожу, но движение я уже не так как красный просто, да, сплошным э, цветом закрашивала здесь какой-то просветы какие-то, а уже делаю направление, создаю чашечку, чтобы она у меня вот, ну, вовнутрь мазочки шли. Это у нас тоже вот туда. Полностью красный не перекрываю. Вот так вот она куда-то туда загибается. Здесь так. Еще вот отдельно в стороне от, от этого еще сделаю больше белил, такой прям бледный розовый. И вот этот вот изгиб я еще подчеркну тут вот... Вот так, блекану немножко. Ну и где-то можно его чуть-чуть по светлым местам. где показать так, красным сюда навстречу а вот здесь так коричневый с красным больше коричневого а вот здесь прям такая глубина очень темная. Здесь такое пятно темненькое. Прям туда оно в темноту уходит. Беру чистый красный вот на встречу розовому. смотрю много розового нанесла и вот где-то добавлю красненького чтобы он все-таки красный цветок был и вот средним светлым наши темным вернее розовым не тот который самый светлый да а потемнее я вот тоже на вот этом изгибе, легкой такой каемочкой, покажу вот такой вот бличок небольшой, как бы подчеркивая этот изгиб. Лимонка с зелененьким. Вот здесь немножко добавлю. Вот такой вот цветочек. Следующий. Опять-таки беру разбавитель. Беру красненький. И закрою пока полностью красненьким вот этот цветочек. Вот эту э, чашечку не трогаю. Там у нас больше она зеленая будет. А закрываю вот тут вот весь цветочек красным цветом. Дальше, красный с коричневым, темные, да, моменты. Вот здесь, где поворот. Тут втираю такой цвет. Он у нас будет идти вот, вот так. Помним, да, мы вот так вот листочек оттеняли вот он вот сюда вот пойдет теневая здесь в эту сторону то есть вот он лепесток вот так вот идет загинается движение его и вот направление мазочков я так и показываю то есть вот вот так здесь вот туда вглубь пойдет носик лепесточка нашего потемнее и вот эти вот вот так вот прожилочки да такие вот они идут туда вовнутрь закручиваются Здесь край чуть-чуть, вот коричневинки добавлю, потемнее. Тут вот ровную линию, эту чуть-чуть разбиваю, чтобы как бы намек был, что у нас там очерчено. Ну, такого прям четкого там нет дальше красненький и чуть-чуть лимонки оранжеватый оттенок делаю вот эта вот серединка она такая более как оранжевая не розовая а больше в оранжевый Вот возьму желтый прям, даже вот остатки вот этого желтого среднего возьму. И вот сюда добавлю. То есть это вот эта серединка. Здесь плавный переход будет сюда, сюда. Розовым, который потемнее у нас. Здесь показываю вот так вот, легенькими движениями. Тоже какие-то светлые моменты. Но направление, вот куда он у нас идет, вот туда здесь, вот прям такой барашкой закручивается блечок, вот здесь тоже немножко я вижу блячок. Ну, и как бы разделить, да, вот эти вот лепестки, вот тут небольшое пятнышко, такое вот розовенькое. вот изгиб получился красный с коричневым вот здесь потемнее углубление и из этого углубления у нас уже будет виден вот этот вот пестик так желтый лимонка с белилами ну тут у меня подмешан и как бы, зеленый, все в куче. Вот, где у нас вот эта полоса выходит, вот сюда продолжаю вот так вот желтеньким, там я вижу полосу такую, вот так. И сама серединка, она там вот чуть-чуть видна, вот так вот прям Немножко, краешек прям виден. Прям самый краешек. И желтый с белилками можно вот тут как бы показать ее объем, да, что она такая вот на свет попадает выпуклая. Так, здесь у нас вот этот поворот, здесь еще какое-то пятнышко розовое, то есть тут чуть-чуть э, можно слегка-слегка, а в этом темном тоже где-то оно не сплошным темным пятном, там вот кое-где все-таки вот эти э, проблески более светлые есть. Вот так вот суховато, как бы подчеркиваю немножко направление это, да-дам. Дальше следующий цветочек тоже беру. и Так, подождите, еще вот эту ножечку забыли. ножечку. Она у нас такая вот желто-какой-то зеленый с охрочкой. Ну, вот тут желтая лимонка с зелененьким, с белилками и охра. То есть такой вот оттеночек вот здесь у нас. Так вот, им закрою. Но он там в тени, поэтому я добавлю еще вот, вот здесь у меня где лимонка с оливковой была, вот так еще добавлю этого зелененького. Вот, то есть вот такая она. И также туда может падать рефлекс от самого этого цветочка. То есть чуть-чуть красноватого. И вот розовенький вот здесь краешек лепесточка виден. Зеленый с коричневым вот с этой стороны затеняю его и вот там вот тоже оттеняю чтобы отделить вот эту ножку от э, цветка вот такое вот сделали более светлым розовым можно вот здесь вот этот кусочек лепесточка отделить Дальше беру красный, чистый. Закрываю этот цветочек. Так, здесь у нас вот потерялся лепесточек, кусочек. Дальше закрываю весь цветочек. Здесь мы вот этой ножки видеть не будем. То есть нам нужно в этом цветочке показать вот его изгиб. В принципе, и все. Вот эту чашу. закрываю красненьким вот так вот носик какой-нибудь интересный дальше коричневый с красным темным цветом опять таки да постепенно двигаемся затемняем вот этот маленький кусочек лепесточка вот он у от этого, от основного цветка отделяем его этим красно-коричневым. Дальше немножко отступаем вот здесь, оттеняем такое пятно. Здесь по краешку. уголок у нас довольно таки темный он изогнут получается здесь на свету да а вот этот уголочек он повернут уже более темный вот если вот так провести то вот как бы здесь вот его изгиб и вот этот прям край в тени в тени а здесь вот так вот этот краешек потянуть чтобы вот этой ровной линии не было вот и загнули до да? краешек опустили в тень и здесь вот тоже красно-коричневым оттеняю дальше вот здесь у нас будет глубина показывают тени тоже вот, так вот вот эта часть остается ровной да? здесь изгиб а, листочка а здесь наоборот растягиваем так вот на нет дальше направления идут к серединке да помним и вот здесь у нас они вот сюда, вот, вот она, вот эта серединка, да, вот там где-то основание. Вот, вот здесь все вот эти вот мазочки, они у нас вот туда стремятся, в этот центр. Вот они идут, идут, идут и к центру. Неважно, какой вы край листочка рисуете, лепестка. Все они стремятся к центру. Помните про это? Можно где-то даже отдельными такими размазочками как вот здесь, видите, показать вот такие изгибы, что оно у нас туда идет. Здесь можно немножечко вот так вот тоже тенюшечки добавить. Вот, ну и хватит теневых. Дальше я возьму средний наш розовый. Сейчас я его себе еще подмешаю чуть-чуть. Так, и теперь будем делать мазочки более светлым. Вот легким-легким движением я делаю вот эти вот, прожилочки более светлые. И опять-таки двигаюсь. Видите, оно так как бы остается низ. Если я надавлю вот сильно, да, на кисть, вот у меня получится такой вот мазок. А если я легонечко, вот он вот щекочет и получаются такие вот как бы черточки. Вот поближе покажу, видите, да? Вот надавила и вот легонечко Черточки. Вот такими черточками я показываю, как бы то, то же направление, да, задаю. Так, еще добавлю красочки на кисточку. И вот так вот. Так, чуть, чуть белил добавлю, а то не видно. Легонечко-легонечко так вот. задаю вот это вот движение в серединку в серединку дальше этим же розовым вот здесь вот бликану и разделю наш вот этот маленький кусочек да даже вот возьму светлый розовый и вот так вот Покажу здесь разделение наших э, листочков. Ну и поэтому малышу можно там тоже чуть-чуть блика поставить какого-то. Вот здесь можно розового посветлее свет попадает. Где-нибудь вот здесь еще. Такие вот отдельные более светлые пятнышки. Ну и где-нибудь вот здесь дальше охра с зелененьким с каким-нибудь вот что-нибудь вот беру охру куда-нибудь вот у меня тут желтый с лимонкой был вот такой вот более теплая такая охрочка вот здесь серединку ставлю. Опять-таки, ближе к этому краю, вот ровно, но теневую полностью не перекрываем. И сюда растягиваю. Вот таким образом. Дальше более желтенький, вот тут вот поставлю мазочко. Желтенький с белилками. Здесь у нас, так, желтенького побольше. Очень уж светло. Должно быть все-таки не белый, а желтенький быть. Такие здесь небольшие. Тоже легенько-легенько. Еле касаясь. Тут вот желтые моменты. Здесь и немножечко вот тут видны. Пальчиком чуть-чуть приклажу. Чистого желтенького сюда и так вот пальчиком придавлю. зеленый с коричневым вот эту вот серединку чуть-чуть черточку видите поставила протерла кисточку и вот затемнить хочу чтобы наш вот этот яркий белилки и желтый пестик вот тут вот он будет выглядывать И к основанию сюда более желтый он. Тут тоже можно пожелтее его сделать. Красочка, когда вы пишете по бумаге, она вроде бы и впитывается, такая вот суховата. Но вот если взять, допустим, где-то провести, она вот, она еще как бы остается на пальце. Так что, в принципе, если что, можно где-то и растушевать пальчиком попробовать. белилки с желтеньким, светленьким таким вот так краешек сделаю. Ну вот, в принципе, друзья, и все. Такие вот цветочки у нас получились. Замечательные. Так что, как видите, если, к примеру, какой-то кризис и, допустим, нет возможности купить холст, а желание рисовать есть, то можно взять какую-то плотненькую бумагу и рисовать на бумаге. Сейчас мы с вами вот этот скотч и посмотрим на работу уже как бы без скотча да вот этой, кстати заметила фактура холста бумага да вот это скотч очень хорошо снимается то есть если там без фанатизма там сильно его не прижимать когда приклеиваете да не придавливать и вот, ну, не спеша отрывая, то есть, она не рвется, эта бумага, так, как ну, какая-то другая, да, к примеру. То есть, она, ну, как сказать, она не гладкая, но все-таки не такая вот, как обычная. То есть, она но все-таки более, скажем так, гладкая. Ну, если провести, там не скажешь, что она прям уж глянцевая какая-то, да. То есть, так, сейчас аккуратненько, не хочется порвать. Сейчас закрепим и я вам покажу поближе вот видите тоже вот взяла да, прислонилась сейчас а, палец к вот этому вот он как бы вроде бы он уже и впитался и подсох но берется все равно этим работам как бы сразу не запихнешь ее в раму да то есть надо ждать все равно но сохнут они, конечно же, быстрее, чем на холстах, так как бумага тянет все равно в себя. Ну и давайте посмотрим поближе работу, а я на этом пока с вами прощаюсь. До скорой встречи в новых видео. Ставьте пальчик вверх обязательно, подписывайтесь на каналы в Рутубе, в Яндекс.Дзене, Телеграм-канал. Все это есть в описании под видео. Переходите. Здесь включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!